всем привет, сейчас мы с вами приготовим навагу запеченную в горчичном соусе для этого нам понадобится рыба, лук, кориандр черный перец душистый, молотый соевый соус, лимонный сок горчица сахар и растительное масло готовим маринад к растительному маслу добавляем соевый соус лимонный сок, кориандр, черный перец и сахар с горчицей, все хорошо перемешиваем. маринад выливаем на рыбу и аккуратненько перемешиваем. Олег. Замаринованную рыбу убираем на один час в холодное место. смазываем нашу форму растительным маслом выкладываем лук лук нарезан тонкими кольцами на лук выкладываем нашу рыбу Сверху поливаем оставшимся маринадом. Ставим нашу форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут. Наше блюдо готово. На гарнир я использовал толченый картофель. Приятного аппетита!